Вот именно как работает, смотрите, ребят, смотрите, гудрон ложит, кубышки на улице Гуляева, с улицы Куляева, Терсу, асфальт ложит. Вот сейчас гудрон налили, меня увидели с камеры и все, даже ножом кидается. Сделал замечание вот с этого трактора.